Чувствуете? Чувствуете запах автотюнинга и жженой резины? Да вот, слушай, готовлюсь ко съемочкам. Вот. По-моему, мой друг где-то рядом. Стульчики дачные взял, все по-домашнему, по-свойски будет душевно. Присаживайтесь, сударь. Я вам хочу его сегодня показать. Это Алан Янилеев, человек, который является самым популярным автоблогером в Instagram. Этот человек начинал с того, что... Стал чемпионом мира по Need for Speed в 2006 году в составе команды СССР Team. Также автогонщик, журналист и человек, который действительно зарабатывает на автосфере достаточно неплохие деньги. Поэтому погнали! Последний день лета, мы сегодня с Аланом кайфуем прямо у здания МГУ. Мы сняли у них небольшой кусочек здесь и сделали раскладную студию. Мужик, я вчера вообще просто орал, когда я видел твое интервью. Тебе было 17 лет. Ты тогда стал чемпионом по Need for Speed. Было такое. Расскажи, пожалуйста, как это все было и были ли это первые тобой заработанные деньги? А, вообще, самые первые заработанные мной деньги были на уроках черчения в школе. Я помню в классе в 7-8 в конце четверти, когда у всех накапливались долги, они все приходили ко мне, брал за чертеж 30-40 рублей и потом шиковал в столовке, я мог позволить себе все что угодно. А, что касается моей истории с Need for Speed, то Здесь отдельная благодарность моему отцу, потому что когда в школе, ты помнишь, раньше в школе играли все в компьютерные игры, так или иначе. И в определенный момент папа понял, что то, что я играю, это неизбежно. Но он взял и выкинул у меня все стрелялки, все стратегии, оставил только гонки со словами, что это может принести тебе пользу в жизни. В это я тебе разрешаю играть. Как ты на международные соревнования попал и как ты выиграл вот чемпионат? В те времена проходил чемпионат, назывался World Cyber Games, чемпионат мира по киберспорту. Отборочные проводились в 70 странах. И, допустим, в России, как и в других странах, сначала отборочные проводились в регионах, затем э, происходил гранд-финал в стране, и победители уже ехали на гранд-финал чемпионата мира. И мне удалось выиграть сначала на московских отборочных, и затем выиграл всероссийские отборочные. Если очень коротко рассказывать, удалось пройти до финала и, собственно, стать чемпионом мира. Мне тогда дали 15 тысяч долларов в 17 лет. Кроме этого, на отборочных дали еще 3 тысячи долларов, да? Ну, то есть тогда ну, в год нормально. получилось где-то 20 с чем-то, плюс всякие разные призы, электроника и так далее. Это было очень радостно. Куда ты потратил эти деньги и что ты принял решение, что ты будешь делать дальше? Я принял решение дальше развиваться в этом же направлении, вращаться в, кибер, в киберспорте, потому что мне очень понравилось, как все началось. По деньгам хотел их потратить на гоночную машину Спасибо большое моему отцу Опять-таки он меня отговорил от этого Потому что я бы, наверное, убился на гоночной тачке И эти деньги он как бы посоветовал мне просто оставить на жизнь То есть я перестал, забыл, что такое папа-мама дай начал помогать им И начал обеспечивать себя самостоятельно вы когда-то вместе с Эриком Давидовичем и с Пашей Блюденовым создавали а-ля российский. Что пошло не так? Почему у вас не получилась эта идея? Эрик это один из тех людей в моей жизни, который учил меня работать, учил меня говорить. Мы с ним на протяжении более чем двух лет двигали его проект Смотра.ру и собственно да, в определенный момент мы задумались сделать нечто новое, это обзоры втроем. Мы не смотрели на Топ Гир, но очень забавно, что наши подписчики проводили параллель с героями Топ Как только мы выложили первое видео, на на следующий день Эрика заключили в СИЗО, может быть все-таки в итоге нечего ему током предъявить, его просто держат, я не знаю, но очень хочется, чтобы его поскорее выпустили к нам обратно, делать хорошие дела. Да. Вспомни тот момент, когда ты зарегистрировался в Инстаграм и как ты стал популярным, вообще какие у тебя цели были тогда? Ты знаешь, я помню, поначалу я Инстаграм не признавал, потому что мне мой друг, когда я его спросил, для чего Инстаграм, что это такое, он сказал, ну это для девочек, они там пустят фотки, их обрабатывают, это несерьезно. Потом, а, ну окей, продолжал дальше в Твиттере там публиковать. А в определенный момент я все-таки понял, что мой друг Саша Марковский был неправ, и я, собственно, начал активно нападать на Инстаграм. На тот момент у меня уже был раскачанный блог на drive2.ru, на смотра.ru и ВКонтакте. И оттуда я, собственно, направлял аудиторию на Инстаграм. И никогда не рассматривал это как способ заработка и как бизнес. Но по жизни так получалось, что из-за фанатичности подхода к хобби, оно О. потом выливается в деньги. И деньги сами присоединяются, приходят. И О. по жизни, это вот, знаешь... Это вот... сделать вывод, что вот страсть и вот этот вот фанатизм, когда ты вот прям полностью погружен в какую-то тему, и ты ей от и до занимаешься, тогда у тебя всегда получится результат. А, скажи, вот... Инстаграм – это сейчас твой самый главный, как я понимаю, источник дохода, вот как площадка. Мне кажется, мое преимущество над моими коллегами в том, что у меня много соцсетей, да, и когда ко мне приходит какой-нибудь клиент, он получает и Instagram, и YouTube, и второй канал на YouTube, и там ВК, и Drive2, то есть разнообразие. Кто является твоими рекламодателями? Компании самого разного уровня, от каких-то мощностных стендов, детейлингов, заканчивая такими вот гигантами, типа того же Лукоева. Сколько ты сейчас в месяц зарабатываешь примерно со всех своих площадок, которые у тебя сейчас есть? Ну У меня стабильно получается единичка, плюс-минус 100, да, то есть миллион рублей. И в зависимости от количества спецпроектов эта цифра поднимается до двух. Но я очень много времени трачу на поездки, которые не приносят мне деньги, и на перспективные какие-то работы, да, которые тоже не приносят деньги. То есть если там мне просто погрузиться именно в деньги, да, можно там выйти на 2+. Алан создал канал на, в Инстаграм Батя своему и назвал Батя Алана и теперь Батя тестирует тачки и тоже зарабатывает, по-моему, да, какие-то Ты знаешь, деньги. уже пошли предложения, сделал по нему тоже прайсы и сейчас начинаем работать. В общем, моему отцу почти 70 лет. Всю жизнь он проработал в уголовном роске, разрабатывая спецоперации по захвату разных криминальных личностей и там их ликвидации. И сейчас на старости лет он получает кайф посредством Инстаграма, учит людей жизни. Мне да. кажется, это офигенная возможность еще и параллельно что-то зарабатывать И у него получалось вообще что-то продавать И зарабатывать на инстаграм Слушай, у нас э, есть сейчас э, пара-тройка заказов Если заморочиться, он соточку уже может делать Спокойно, не напрягаясь, yeah. прямо на <смех> Пенсия. И уже, ты знаешь Длин, Угар, угар Пенсия. Я недавно ему звоню и говорю Пап, ну ты как там? Он говорит, слушай, я, э, ты меня сейчас не отвлекай, я занят. Я сейчас еду по бартеру, моюсь в детейлинге, мою машину. Потом еду по бартеру маме, беру букетик. А, вот, все, не, не отвлекай меня. То есть там уже бартер по полной пошел. Огонь. Сегодня хотел меня прокатить, как я понял. Да ты и сам прокатишься. Так, ну что, что мы проверяем? Сейчас мы отъедем в безопасное место, где никто не ездит практически. Там я хотел бы показать тебе разгон до 100 с небольшим в трех режимах. 600 сил, 700 плюс и 1000. Я думаю, будет душевно. Хорошо, хорошо будет, приятно. Сейчас разгонимся до 100 с копеечками на около 100 прошивки. То есть вот у нас ничего не говорит около 100 прошивки. Как переключается, прям поддает подзад. Ну, сейчас будет у нас 700 плюс прошивочка. Пробуем почувствовать разницу. Поехали, опа. <связано> так, ну чё, что? Давай. Я включил тысяча программу. Да. Тысяча сил, пристегиваем ремни. Три, а два, раз. один.